27 июня 1950 года президент Трумен отдал приказ вооруженным силам Америки вступить в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Спровоцировав военный инцидент, вопреки воле народов, под флагом Организации Объединенных Наций, рассчитывая на молниеносный успех, так была развязана эта война, длившаяся более трех лет. Корея – это мастерская, где Соединенные Штаты – имеют шанс создать прототип такого мира, каким они хотят видеть весь мир, заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Дин Ачисон. История знает немало примеров цинизма и жестокости, вероломства и насилия. Но чем измерить всю низость американского империализма, обрушившего мощь своей военной машины на мирную Корею? Послушайте голос хроники 50-го года. Смотрите, люди доброй воли всех стран и народов, внимательно смотрите. Если вам дорога мирная жизнь, если вы любите своих детей, если вы не хотите, чтобы в руины превратились ваши города и деревни, вставайте в ряды защитников мира, боритесь против войны. Американский солдат. В 50-м он сжигал жилища и убивал мирных жителей Кореи. Сегодня его сын продолжает сжечь и убивать во Вьетнаме. Его имя стало символом войны. Символом войны стало имя президента Гарри Трумэна. Это он отдал приказ превратить в пепел Хиросиму и Нагасаки. Это он вручил генералу Маккартеру орден за разбойничий поход в Корею. Это он выполняя волю своих хозяев, потребовал новые кредиты на вооружение, на новую войну. Рвется к дымному небу плач осиротевших детей Кореи. Довольно, хватит. Есть на планете сила, способная остановить войну. Советский Союз стоит в первых рядах борцов за мир. 12 марта 1951 года. На сессии Верховного Совета СССР депутат Николай Тихонов ставит на обсуждение новый советский закон. Только у нас, в той части мира, где утвердился социализм, защита мира стала основой государственной политики. Советский закон о защите мира гласит «Считать, что пропаганда войны, в какой бы форме она ни велась, подрывает дело мира, создает угрозу новой войны и является тихчайшим преступлением против человечества». И каждый советский человек был согласен с этим законом. Летом 1951 года Соединенные Штаты Америки добились принятия статута по которому американские войска могут размещаться на территории любого государства, входящего в состав НАТО. Мир оббалакивала паутина американских военных баз. В самой Америке нарастала военная истерия. Атомная тревога в Нью-Йорке. Чтобы оправдать гонку вооружений, нужно запугать всех. Уолл-стрит. Новая атомная игра на бирже. Пять минут паники и считайте доходы. На одной войне в Корее за год получен 41 миллиард долларов. Своей кровью заплатят за них эти парни, отправляющиеся в Корею. В тумане скрывается Нью-Йоркский порт. Для многих навсегда. А время не стояло на месте. Вторая половина века шла по земле, жаждущей мира. За годом год, за вехой веха, за полосою полоса, Нелегок путь, но ветер века, он в наши дует паруса. 1951 был годом, когда американская агрессия в Корее достигла наивысшей точки. Даже союзники Соединенных Штатов считали, по признанию государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Дина Ачисона, что не стоит связывать себя с партнером, который ведет их по опасным обрывам через страшные расщелины. В июне 1951 года советский представитель в Организации Объединенных Наций, выступив по поручению советского правительства по радио, предложил начать переговоры между странами, воюющими в Корее. Под давлением мирового общественного мнения американцы были вынуждены начать такие переговоры. Советское предложение положило начало мирному завершению Корейской войны. Наши предложения в ООН находили поддержку в первую очередь у стран народной демократии, которые, так же, как и мы, встречали вторую половину века успехами в строительстве новой жизни. Берлин. Чрезвычайная сессия Всемирного Совета Мира. Его председатель, выдающийся ученый-физик Фредерик жулио Кри, призвал всех подняться на борьбу против американских агрессоров, принесших смерть на корейскую землю. На трибуне представительница корейского народа Пак Дэн Ай. В зал, словно ворвалось горячее дыхание войны. И слезы невинных людей стучали в сердца, отзываясь болью и гневом. Их боль была нашей болью. Их ненависть нашей ненавистью. Агден Ай говорила о героической борьбе своего народа, о неоценимой помощи Советского Союза, всех социалистических стран, благодарила за поддержку миллионы защитников мира. Мы были вместе с корейскими братьями. Митинг солидарности в Москве на Трехгорке. Мы все поддерживали настойчивое требование советского правительства прекратить американскую агрессию в Корее. В небе советские реактивные самолеты. Уже не холодная, а горячая война бушевала у наших восточных границ. И мы знали, порох нужно держать сухим. Боевые качества некоторых из этих машин испытали на себе в корейском небе американские стервятники. Но мы знали, что гарантия безопасности нашей страны это не только совершенное оружие, но и мощная индустрия. Среди первых студентов университета были и эти корейские юноши с боевыми орденами на груди. Летом 1953 года на их земле наступил мир. Он был завоеван в жестокой борьбе с американскими агрессорами благодаря стойкости и мужеству корейского народа, пролетарской интернациональной солидарности всех социалистических стран. Победа в Корее показала, что единство социалистических стран всех прогрессивных сил современности самое мощное оружие в борьбе с империализмом и агрессией. В северной части страны продолжалось строительство социализма. Жизнь возвращалась на землю, обожженную американским напалмом. На этом тракторе, проводящем первую мирную борозду, советская марка. Рийский народ с энтузиазмом взялся за нелегкое дело восстановления. Цех еще не имеет стен, но уже начались первые плавки, как и у нас во время войны на землях, освобожденных от врага. Эта общность поступков и целей стала основой нашей дружбы, нашего стремления помочь братскому народу в трудный для него час.